Детская книжка Моя веселая азбука, издательство Азбук Варик». Книжка из серии Говорящий планшетик. В данной книге есть четыре режима. Знакомься с буквами, слушай стихи, играй со словами. Доставай планшетик из книжки, нажимай на картинки, играй и изучай буквы. Можно послушать стихи. Нажимай на буквы и слушай стихи. Уфиг на острове рыбку утрил. Окуня он на крючок подцепил. Поиграть с планшетиком. Давай поиграем. Покажи букву. А. Правильно. Это А. Покажи букву. З. Можно Молодец. послушать песенку. Shake.